Пять золотых правил бизнеса детского сада. Первое. У вас должно быть отличное место, востребованное под данный проект. И место нужно выбирать тщательно, выбирая наиболее конкурентные объект. Второе правило. Садик должен быть качественным продуктом, где продумано все до мелочей для вашего клиента. И правильная сетка занятий, и расписание, и меню, и внешний вид детского сада должен быть на 5 баллов. Тогда клиенту он нравится. И он выбирает вас среди многих участников рынка. Третье правило. Тщательно рассчитывайте маркетинговый бюджет И вкладывайте, инвестируйте в качество Количество заявок на детский сад Чтобы, во-первых, были хорошие отзывы Рейтинг вашего детского сада на всех каталогах и картах А также мощная реклама Много потенциальных клиентов на садик Четвертое правило Нанимайте тех людей, которые действительно соответствуют этой должности То есть люди в вашей команде должны развивать бизнес Улучшать его, а не делать его хуже Задайте себе простой вопрос Готов ли я, например, этого воспитателя либо сотрудника, показать своему лучшему клиенту, познакомить с ним. Если да, то берите только таких людей на работу. Пятое правило. Вкладывайте свое время, внимание, заботу, энергию в бизнес. С желанием, со страстью занимайтесь проектом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Я буду снимать для вас полезное видео по тематике детских садов.